Приветствую всех из Финляндии! Сегодня будет видео, это будет дополнение, либо продолжение к тому, что мы разговаривали про повышение цен и что к чему ведет, что зачем следует. Смотрите, не всегда это хорошо, не всегда это плохо, повышение цен, либо какие-то изменения. Мир меняется, это всегда происходит и будет происходить, независимо от нас. Искать кого-то, кто виноват, тот или, я, или другой человек, какой-то там заговор. Да нет, на самом деле, мне кажется, что это э, все же нет никаких заговоров. И бизнес это такая штука, где есть просто бизнес эластичный, а древесину можно отнести к эластичному бизнесу. Потому что товару, э, древесину больше спрос весна-лето. Да, осень, в зиму она уже дешевеет всегда, а весной опять поднимается. Это как мороженое, мороженое нужно летом. Летом оно дороже, зимой оно дешевле. Соответственно, как и там, охладительные напитки и так далее. Вопрос просто эластичности. И здесь, опять же, поймите, вот на самом деле в России почему такая разница большая? Потому что нет никакой регулировки, никто ничего не регулирует, какие товары можно выпускать на, скажем, в продажу, а какие нельзя. И это все приводит именно вот в такой ситуации, как ну, резкий скачок, очень резкий. То есть изначально здесь всегда, вот в Финляндии взять, всегда древесина была значительно-значительно выше. Стройматериалы все дороже, значительно дороже. Поэтому квадратный метр строительства здесь, он изначально больше. Но вы почему-то сравниваете со своими вариантами. Вот если взять те деньги, которые вы там строили дома, Пускай это будут там самостройщики, либо не самостройщики. То здесь было невозможно даже начать строительство с таким бюджетом. То есть никто не даст ни разрешения, ничего не получишь. То есть ты не закончишь строительство. Поэтому очень даже логично, что сейчас немножко все задирается. Ну как немножко. Для кого-то это немножко, для кого-то это большие деньги. Но все же, поймите, тут... Нет ничего плохого в том, что будут ограничения, ограничения по строительству. Я понимаю прекрасно, что да, ну, денег нет и больше их не становится, зарплаты также не растут ни у кого, ну, и хочется построить дом. Да, ну вот у вас была такая возможность, кто воспользовался, тот воспользовался, кто не воспользовался, ну вот, вот такая вот ситуация. Сейчас приведется к тому, что будут цены примерно, я думаю, по крайней мере так, что будет примерно одинаково с Европой, там, с Америкой. ну, Скажем, за квадратный метр единицы площади жилья. Потому что у нас здесь, смотрите, у нас получается так, что если вы строитесь, то у вас по большому счету выбирается вот именно какая-то технология. Вы в какую-то компанию обращаетесь, говорите там, вот я хочу вот это, вот это, все ваши хотелки. И там получается квадратный метр. Квадратный метр по площади строительства, по полу, будет примерно стоить, ну, скажем, средненькое такое там, если выбрать каркасную технологию, то это будет там 1800, грубо говоря, ну в зависимости от какого региона, но по большому счету без разницы, где вы будете строить, в каком регионе, будет небольшая вообще незначительная разница. Разница будет только лишь по стоимости изначально земли, участка. Участок вы получите в столичном регионе, Меньше в разы, и стоить он будет дороже в разы. А где-то дальше там, вы сможете купить ну, там, достаточно большой участок за такие деньги. Соответственно, строим, стоимость сама по себе строительства дома не будет сильно отличаться. Потому что нормы едины везде. И нужно сделать проект, это везде. неважно где вы будете строиться, в столице, либо где-то там э, на периферии, где-то в уездах и так далее, блин. Поэтому материалы использовать, такие как вы, да, вы можете брать либо сухую строганную доску камерной сушки, либо брать вообще просто с пилорамы и сушить там пиленую доску, которая там сечение имеет одно, второе, третье. У нас эта доска или материал, он не считается строительным, из него строить нельзя, понимаете? Поэтому это все как раз таки хорошо. Вот я считаю, что вот в Финляндии за счет этого порядок. Каждый получает, ну, как бы единица недвижимости получается примерно одинаково. Это очень важный момент. Иначе будет большая, как у вас, разница скачки. Да? Вроде как дом и у одного, и у второго, и у третьего. Но эти дома по конструктиву совершенно не похожи друг на друга. И вроде как стоимость может быть примерно одинаковая. Но ты получишь совершенно разные. Разные теплопроводности еще что то еще что то то есть кто на чем как сэкономил а экономить вам позволяют то в нашем случае никто не спрашивает заказчика вот а можно там он придет скажем с таким с такой идея а можно подешевле фундамент сделать здесь э, не получится для четкое разделение вот распределение Дом для постоянного проживания – это одна история. Здесь вот мне это нравится, я считаю, что в России тоже нужно делать, вот именно как раз таки начинать с того, что законодательно дом для постоянного проживания, к нему должно быть теплопроводность такая-то, это такое-то, это такое-то, там должно быть то, должно быть все, должно быть это. И вот тогда большинство людей, ну скажем, какая-то часть людей отсеется, они не станут строить, потому что просто никак не потянуть с такими вот э, показателями. Но с другой стороны, поймите, что вот каркасный дом без принудительной вентиляции вообще не имеет никакого смысла строить. Вы будете постоянно с открытыми окнами, кому это нужно. Вы просто будете тепло выкидывать на улицу. Зачем делать? Ну, это как бы ну, такое противоречие совершенно. Ну, причем оно нелогично. Оно логичное только с точки зрения экономии стартовых средств. Понимаете, вот в чем разница? В том, что здесь человек не может построить дом на винтовых сваях. Он не может его построить. Может быть и сможет, честно говоря, я не знаю. На винтовых или на каких-то, на сваях могут строить. Но с проектировщиком мы разговаривали, с Ильей. Он сказал, что один проект он просчитывал, где как раз-таки было ну, по балкам перекрытия, да, не пол по грунту там или по плитам, а по балкам перекрытия, то как раз-таки для теплопроводности, которая прошла бы по нормам, приходилось делать очень большое сечение, и при пересчете получилось так, что этот, этот тип перекрытия оказался дороже, чем пол по грунту или пол по плитам. Поймите, пол по, по грунту делается в том случае, если несущие основание грунта, ну грунты хорошие плотные, то делается пол по грунту, это дешевле, это дешевле, но никакого песка не используют, только щебень. Я уже много раз говорил, что как это происходит, и это не просто так, не из-за того, что здесь гранита дофига или еще что-то, просто принципы другие, система вентиляции. Вы не рассматриваете на вещи, э не смотрите на вещи вот именно только под э одним углом, смотрите под разными. Фины всегда Проектировщики закладывают, ну, скажем, несколько, несколько целевых э, каких-то решений, задач на одно из каких-то решений. То есть щебень работает, он как дренаж работает и как вентиляцию работает. Позволяет вентилировать там газ радон, либо влагу через него можно будет провентилировать. То есть делается вот радоновая вентиляция. Она же не только делается только от радона, а еще делается от того, чтобы... Тот грунт, который может увлажняться, и влага, которая поднимается к вашей бетонной подушке, плите, она сможет спокойно по этой системе выветриться. Соответственно, вы получите сухой. То есть радон улетит и влага улетит. Это комплекс решений. А вы берете и замещаете щебень на песок. Песок не может быть, ну, скажем так, он не будет вам выполнять функцию вентиляции. Если сравнивать его со щебнем. То есть влагу песок может поднимать, щебень не поднимает влагу. То есть есть много очень разных-разных факторов. И поэтому вы делаете там, говорите, ой, да за такие деньги, кому он нужен. Конечно, у вас есть это право. А представьте, вы находитесь в ситуации, когда у вас нет права совершать эти ошибки. Просто совершать ошибки. Я по-другому назвать не могу это никак, потому что если вы делаете УШП и вы там песок в обратную засыпку фигачите, песок, песок, песок, песок. Ну хорошо где-то, если геология хорошая, ну там действительно могут быть песчаники, еще что-то такое и много где, даже может быть и дренаж не нужен совершенно для УШП. И это будет работать, потому что э, уровень грунтовых вод и какие грунты, это тоже все относительно, то есть от геологии зависит где-то ну, действительно может быть даже дренаж нафиг не нужен, он там будет бессмысленный, потому что там нет этой проблемы. И это все работа инженеров, расчеты делать, э изыскания геологии, все это нужно проверять. У нас, насколько я вижу, э да, получается, если будет плохой несущий грунт, то будут тогда делать по принципу, э значит первое э фундамент, если делается лента лента, то пол по грунту, если несущие грунты хорошие. Если будут несущие грунты плохие, там глубоко залегают, то будет в принципе, в дополнение к этому, изменится всего лишь э, забьют сваи. Ну, забьют это сложно сказать, они как бы больше так, ну, скажем, заталкиваются. Трубы просто металлические, на которые ставятся головки, заливается тот же самый э, Та же самая бетонная лента. Просто вот эти трубы, они ну, скажем, достают до несущего грунта. Это получается ростверк. Но та же лента. И уже в этом случае не будут делать пол по грунту, а сделают пол по плитам перекрытия. Вот. Но это немного дороже фундамент. Все, ну такие купили бы такой участок с, такими, с таким типом грунта. Все, от этого никак не убежать. То есть просто вот оставить на столбиках, на куриных ножках, такой вариант, э -э -э, по крайней мере, я не вижу. Просто требования будут определенные, ну я не знаю, это бессмысленно. То есть если у вас нет денег на нормальный фундамент, то зачем вообще начинать строительство, по сути, по большому счету. Если вам сделают такие ограничения, это неплохо. Это у вас просто не будет вот этой вот э -э колоссальной разницы. Между плохим дешевым до чего-то стоящего. У вас просто нижний вектор поднимется. У вас будет от хорошего идти. От правильных решений. А не так, что можно делать решения все плохие, все неправильные и все дешевые. А потом уже с какой-то там цены пойдет, ну это вот дорого уже. Это не, да я за такие деньги там дом построю, как один фундамент. Поймите, когда вас лишат этого права делать таким образом, то просто часть людей, у которых нет денег, которые по сути, у них нет возможности построить хороший дом, нормальный дом, то они перестанут строить. Но перестанут строить какие дома? Плохие дома. Плохие, дешевые дома. Дальше включается, смотрите, цена вот за квадратный метр как раз жилья она приведется у вас будет ну ты как я уже и говорил примерно ну если там предположим каркасный дом будет 1800 там из блоков будет там пускай 2000 квадратный метр там из кирпича или из чего-то там ну 2 200 то есть по сути разница не будет большой но ну, и не должно быть огромной разницы но когда вы будете кредитоваться, и у вас, вот представьте, ваша планка минимальная, то есть вы минимально не можете делать, скажем, на винтовых сваях, то есть ваш фундамент стоимость уже, пумс, вырос, стены требования, пумс, выросла, это выросло, это выросло, у вас получилось на круг. Неважно, будете строить каркасный дом 1800, если будете строить, Блочный дом 2000, если будете там строить какой-нибудь кирпичный, там допустим, ну, 2200. И все. Но те люди, которые не могли себе это позволить изначально, да, но банки начнут предоставлять кредиты. Вот как раз таки в кредитной истории тогда уже и получится, что люди, которые хотят получить кредит, им дают э, какую-то стоимость. Ну, вот предположим, дали человеку там... 180 тысяч. И он на 1800 может построить свои там 100 квадратных метров. То, соответственно, если он выберет каркасный дом, а если он выбирает блочный каркас, то он уже не 100 квадратных метров построит, а построит там, 80 метров квадратных. А если выберет кирпичный, то он уже не 80, а 60, грубо говоря. И получается, все приведется к тому, что будешь выбирать вот между этим автомобилем, этим автомобилем и этим на свои деньги, что ты по максимуму можешь получить. Но не будет так, что ты можешь выбрать из крайности там в самый низ уйти, да, сделать как угодно. И не будет такой вот э, разницы по качеству, по эффективности домов. То есть все это... В мире относительно. Поэтому я считаю, что плохого вот в этих повышениях сильно, такого нет. Да, конечно, сейчас стройматериалы дорожают, но ввиду спроса. Это всегда так было, есть и будет. Бойкотировать что-то, обсуждать чей-то заговор, не заговор, да никаких нет заговоров. Просто, ну что? Просто везде цены растут, везде все поднимают. Кто работал в торговле, представляет прекрасно представляет, как это происходит, как ценники переклеиваются. У тебя есть в номинали в остатке 10 позиций какого-то товара, грубо говоря, по 10. У тебя приходит новый, такой же товар, но новый, по 12. Старые ценники отрываются, переклеиваются на новые, по 12. Все, ты продаешь товар старый, по 12. Это бизнес, ребят. Как бы кому-то как кто-то, я не знаю, в сказки верите. Ничего не будет, никто никогда не сделает таким образом, чтобы вы были вот, ну, жили счастливо, никому это не нужно. Всегда будет э, выводиться такая зарплата, выдаваться, стандартизироваться, чтобы ты мог себе чуть-чуть позволить, да, если ты будешь больше работать, да, или больше что-то делать, то ты там чуть-чуть больше сделаешь. Но не так, что ты ой, тут отработал, вот. Э, дворником, двор отмел и все, и поехал загорать там куда-нибудь на юга. Да не будет никогда такого. И мечтать об этом не стоит совершенно. Везде все одинаково, везде всех всех подданных одинаково нагибают. Поэтому примерно все в одинаковой ситуации. То есть социально, там мне пишут, что вот вот что ты тогда переезжай, ну, люди начинают там сравнивать какой-то бред. Это вообще даже обсуждать не хочется. Тут вопрос в том, что ну, вот вы сравниваете, да, вот переезжай тогда сюда или еще что-то там делай. Вы смотрите на заграницу, а вы не смотрите, какие здесь налоги. Вы не смотрите, сколько здесь платят люди простые. Вот. Сколько они возвращают, сколько они не недополучают, если в таком эквиваленте сказать. И вопрос, эти все налоги, они возвращаются в виде дорог, в виде спокойствия, как бы в обществе. Нет там таких прям капец каких-то там, я не знаю, вечером не пройти или еще что-то сделать. Люди воспитываются в уважении друг к другу. Это, это в, под силу, наверное, каждым. Но в России это нужно все-таки поколение, чтобы они уже начинали и в третьем поколении забыли, как это все происходит. Поэтому я считаю, что все это хорошо. И вот я как раз таки не согласен со скептиками, которые говорят: Ой, в России это будет не скоро. Ребята, в России там не бегают, медведи по дорогам. И все-таки это не какие-то дикие племена. А нормальная цивилизованная страна. Есть там свои нюансы, ну, потому что размер ее, ну, просто капец, какой. Но все идет, двигается. Я же наблюдаю. И наблюдаю-то я, как меняется. Вот возьмите. Пять лет назад, как строили, пять лет назад, и возьмите сейчас, как строят. Сейчас многие совершенно много изменили, очень много поменялось. Они используют это как минимальное. То есть люди понимают прекрасно, что вентиляция принудительная, она обязательно должна быть в каркасном доме. Иначе жить будет некомфортно. И вот есть много здравомыслящих людей. А есть те, которые, что нет, нужно вот... Форточку открывать. Ну, я не знаю. ну то, то же самое. Зачем вы тогда покупаете автомобили с климат-контролем? Зачем? То есть можно же просто окошко открывать. Но почему-то все предпочитают комфорт, а забывают, что за комфорт всегда нужно будет платить. И вопрос, что вы хотите. Вы хотите получить одно либо второе? Кто говорит, что я за такие деньги построю... Э каменный дом но ну, так каменный дом вам тоже вентиляция нужна будет или вы думаете что он вам даст возможность ну скажем так ничего не регулировать современный мир современные технологии современное все это как мобильный телефон можно пытаться от него отказаться но почему-то он есть у всех и все там кто кричит вот Раньше было хорошо или там что-то там, не знаю, какой-то бред начинают нести про технологии, что вот э, то было надежно, а пилки лучше, чем современный утеплитель. А сами пользуются, сидят у, где? У интернетика, да? У компьютера. А этих компьютеров сколько? 30 лет назад. Когда он появился в свободном доступе, в свободном пользовании, что люди стали покупать, приобретать... Компьютер и подключаться к интернету Когда появились эти мобильные телефоны Это смартфоны Я это все прекрасно помню Я помню даже Какой-то фильм советский смотрел Там родители были журналисты Они что-то между собой конфликтовали И сын э, на диктофон Их записал И потом воспроизвел Для меня это было вот такое О, нифига себе классная штуковина Ребят, ну а посмотрите сейчас То есть вы просто кто-то вырос в том времени, что этого даже и не видел. Те, кто постарше, они это прекрасно помнят. И тут, вот, скажем так, я поработал, я работаю с 1988 -го года в строительстве. Соответственно, я работал ну, такими древними инструментами, такие древние были приспособления, технологии и так далее. И когда это все поменялось, вот как бы к вопросу технологий, это вообще большое такое... Есть люди просто, кто ну, способен приспосабливаться, меняться. Потому что мир меняется, мы должны тоже меняться. Других вариантов не будет. А думать о том, что вот это дорого, никто строиться не будет. Да все будут, пожалуйста, не так давно в Латвии. Вот я не знаю, Василий, напиши, пожалуйста, когда у вас там. Мы с тобой созванивались, когда говорили. Ты сказал, что в Латвии ввели закон по энергоэффективности, зданий, то есть для частного дома домостроения, то есть поменяли закон. И как начали люди спорить, что типа вот, а теперь кто будет строить, эта стройка увеличивается, удорожание происходит в два раза. На что я Василию сказал, ну что, он поворчат полгода, а дальше что, либо у тебя остаются какие варианты, либо ты хочешь строить дом, ты строишь его, если ты у тебя нет денег его строить, то ты его просто не строишь и все. А что, поворчали? И дальше продолжили строить. Ничего не поменяется. Но я не смотрю на эти вещи, что если увеличили у вас теплопроводность, ну повысили эффективность ваших зданий, требования к эффективности ваших зданий, то не сделали ничего хуже. Хуже ничего не произошло. Вы получите только лучше. Потому что на первичной стадии, на стадии строительства вы вкладываетесь в больше энергоэффективность делаете и потом дальше начинаете уже спокойно э жить и эксплуатировать здание с тепловым насосом потому что тепловой насос он будет работать более эффективно в определенных ситуациях когда как это работает как, какие будут ограждающие конструкции какие будут окна теплоэффективные не теплоэффективные а сейчас как бы получается в России Ну просто вот цена это на первом месте Как рабочих и потом начинаем оценивать Вот тут дом такой Или дом секой, Дом плохой, дом хороший Как это все? Это все так не работает Работает это все по принципу Какой-то логики Достаточности И вот опять же Из крайности в крайности не нужно перебегать И перетекать и то есть Сейчас древесина у вас на рынке была возможность приобретать сырую пиленную древесину непонятного качества, непонятной геометрии и так далее. То у нас допустим, такой возможности уже давно нет в Финляндии. И в магазинах ее не продают. Потому что она не считается строительным материалом. Вот и все. И изначально она у нас дороже в разы. А у вас была вот эта крайность. Если просто сейчас вас уберут вот эту возможность да конечно это многим не понравится и так далее конечно стоимость строительства увеличится но не забывайте что изначально качество увеличивается не просто так то есть не смотрите с одной стороны потому что цена это знаете ой дорого что такое дорого и что такое дешево это все понятие относительное дорого купить ой, я это купил дешевле, да, вот начинается такое разговаривать люди. Но выясняется, начинаешь задавать вопросы, оказывается, человек купил совершенно другое, совершенно худшего качества, чем об этом шла речь. Вот если вы покупаете два одинаковых товара, скажем, сухая, строганная камерной сушки доска определенного класса, как у нас идет на... Каркасы используется С-24. Если это стропила, то это будет С-35, по-моему. Или 32, или 35 <coughs> Уже не помню. Я на это просто не обращаю внимания. У нас стропила все заводские, готовые. Поэтому э, мне как бы думать об этом, о, о таких вещах совершенно не нужно. И нет никакой нужды. Соответственно, если вы покупаете доску, сухую строганную камерной сушки C24 за какие-то условные единицы, пускай это будет 20 тысяч рублей за куб, и вы находите точно такую же сухую строганную C24 за 19 тысяч, да, или там 19500, то да, вы нашли дешевле, вы купили дешевле. Но если вы сравниваете C24 сухую строганную, которая стоит 20 тысяч, с доской, которая пиленая, сырая, не строганная совершенно, но она стоит там 15 тысяч, ну я так примерно, сейчас я понимаю, что там начнете писать больше, меньше, но это не подходит под сравнение, это совершенно разные материалы. То есть если одно является строительным материалом, то другое не является строительным материалом совершенно. И вот как раз таки здесь вопрос в том, что... Вы постоянно все что-то обрабатываете там огни биозащитами. Ну это бред конкретный вот, и бредом погоняет. Вот это действительно вещь, куда люди зарабатывают деньги капец какие-то. Биозащита. Для чего она нужна? Это вообще, это полнейший обман. И не более того. Поймите, все в мире меняется. Мы должны тоже меняться. Да, цены будут всегда идти вверх. Никогда не было ничего такого, чтобы когда-то цены взяли такие. И, о, ты зарабатывал там, пускай, тысячу условных единиц, на которые ты мог себе позволить там столько-то, столько-то, столько-то. И бац, тебе через пять лет ты зарабатываешь ту же тысячу этих единиц, и ты уже себе можешь позволить в два раза больше. Кто вспомнит такие времена? Ребят, вы там говорите, вот, хуже некуда, хуже некуда. Я помню те времена... Когда были талоны на хлеб, сигареты, алкоголь, э, что там еще было по талонам. Было много позиций по талонам. Это я приходил, я помню еще, ну, я был подростком. И нужно было прийти, я не помню, это был то ли 89-й, может быть, 90-й год. Одна четвертинка хлеба, кирпичик, вот, кирпичик хлеба, четверть. Которая выдавалась на день на человека. Вот был состав семьи, и можно было прийти в магазин, предоставить там, скажем, 4 талончика предоставляешь, получаешь буханку хлеба. Это на один день. Все. Я до этого, ребята, вот опять же, маркетинг и так далее, вот система запретов. Запреты на самом деле, они наоборот провоцируют людей к потреблению. Вот до того момента я хлеб ел, ну как бы так чуть-чуть, но ел и ел. И мне не особо не хотелось, съел кусочек, да и ладно. Как сделали вот это ограничение, ты не можешь больше. Я, блин, буханку могу съесть, грубо говоря, за один присест. Потому что мне хотелось, потому что мне его запрещают. С алкоголем то же самое. Думаете, что вот вам дают, говорят про алкоголь или сигареты, что-то там... Это вредит вашему здоровью, да, это вредит вашему здоровью, но ни у кого нет никакой цели, чтобы, скажем так, переживать за ваше здоровье. Ваше здоровье вообще это ваше личное дело. И то есть, если вы видите, где-то убрали с прилавком, с прилавков сигареты или еще что-то, да, вот ограничения, смотрите, по алкоголю. Алкоголь раньше продавался круглосуточно, да, и если мы, допустим, бывает хочется там бутылку пива выпить, жарко, купил, зашел, бутылку пива, пришел, выпил, да и все, я больше не хочу. Или там три бутылки. А иногда бывает там друзья пришли в гости, что-то сели, хорошо сидим, рассиделись так хорошо и боц мало, сходили, докупили. То что произошло при ограничении по времени? продажа алкоголя, бац, ты понимаешь, ага, вот сейчас возьмешь одну бутылку пива, а вдруг тебе захочется вторую, и ты уже не сможешь купить, а вдруг тебе захочется три или четыре бутылки пива по итогам, и что происходит? Люди просто в меньший отрезок времени стали приобретать больше с запасом, потому что принцип ищущий до да всегда работает. Нет такого, что кого-то это остановит. Просто здесь люди стали покупать значительно с запасом. с запасом. А это, наоборот, это провоцирует, скажем, увеличивает продажу алкоголя, а не уменьшает. С одной стороны, государство вроде как, да, мы заботимся о наших там жителях и так далее. А с другой стороны, они это делают специально для того, чтобы больше покупали. А покупают больше, значит, акцизы там нормальные. Государство зарабатывает больше. Вот и все. Никто не парится там с вашим здоровьем. На, нафиг никому не нужно. Это дело личное, дело ваше. То есть, если вы употребляете алкоголь, это употребляете. Если вы курите, то вы курите. Платите. Платите. Портите свое здоровье и платите. Вот и все. Все, что требовалось доказать. Поэтому все вот эти изменения по поводу цены и качества, это все относительно лояльно То есть главное у нас есть есть что покушать пока дефицита в этом нет это хорошо но пока мирное мирное небо над головой все остальное это мелочи повышение цен ну кто-то начнется строить кто-то не начнет это мелочи но в том что у вас качество повысится а качество повысится сто процентов стройматериалов потому что Выгодно сейчас, скажем, продавать в Европу. Невозможно продать волосатую, какую-то сырую, пиленную э, древесину. Она там нафиг не нужна никому. Значит, нужно сушить, строгать. Это будет оборудование, увеличиваться мощности и так далее. Когда спад немножко произойдет, строительного бума в Европе, в Америке, э эти все заводы, они не перенаправятся. Они просто будут предоставлять то же самое, только на местном рынке. И вы получите просто повышение качества сырья и продукции. Вот и все. И в соответствии вот сейчас в этот период как раз таки заводы пока сушат и строгают на заграницу, внутри рынка то же самое произойдет. И потом уже люди, те, у которых есть сушилки и все вот это оборудование налажено, они будут продавать все то же самое на местном рынке. И у вас просто у них не будет точнее Никакого интереса вот этой пилорамы, что соромятину нарезали, напилили и сразу продали. Опять там где-то что-то как-то половину украл, половину там что-то списал, куда-то там что-то спрятал. Вот. То если будет все нормально, цивилизованно, а к этому все приводится, потому что все больше и больше контроля, все больше и больше э, всех этих вот ну, контролирующих органов, налогов, это все намного-намного... Усложняет э, теневые структуры. Поэтому сейчас вот то, что был э, этот коронакризис, да, вирус, блин, и границы были наполовину закрыты. Соответственно, тоже очень всяких там много темных, серых, мутных схем, все это позакрывалось. Поэтому мир меняется, мы должны лишь подстраиваться под него. А на этом я хочу пожелать всем удачи и до новых встреч.